Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Лев на июль 2021 года. Июль будет очень хорошим месяцем в эмоциональном плане, так как затмения уже остались позади. Меркурий будет набирать скорость в этом месяце, поэтому дела, связанные с поездками, обучением, коммуникацией, будут также развиваться стремительно и удачно. Но для вас этот месяц будет особенно интересным и благоприятным по нескольким причинам. И первое из них — это соединение Венеры и Марса в вашем знаке. Этот прекрасный тандем будет э, иметь огромнейшее влияние на вас, особенно в первой половине месяца. И это создаст прекрасные условия для развития творческих проектов, для того, чтобы увлечься чем-то или кем-то. К слову, если тема личной жизни для вас в приоритете на данный момент, то июль э, создаст прекрасные возможности э, для того, чтобы этому уделить внимание. С 1 по 5 число Марс будет в напряженных аспектах к Сатурну и Урану, и в этот период стоит уделить внимание своим целям, работе, а, а также очевидно, что нужно будет обсуждать какие-то важные дела, с вашими партнерами по бизнесу, либо с друзьями, с партнерами по браку. То есть это период, когда важно согласовывать определенные моменты, договариваться и корректировать что-то, что связано с вашей работой. 5 числа Солнце будет делать секстиль к Урану. В этот день могут прийти важные осознания, которые касаются ваших целей, вашего продвижения вперед! В целом, это аспект стремительного получения результата, поэтому для многих из вас этот день может дать возможность совершить прорыв в каких-то делах. И если вы находились в таком состоянии длительного ожидания, ответа либо результата, то по такому аспекту вы можете почувствовать ускорение. 6 числа Меркурий будет делать квадрат к Нептуну. Этот день не подходит для решения важных финансовых вопросов, и речь идет именно и преимущественно о взаимодействии с банками. Но в целом для серьезных покупок, инвестиций этот день тоже подходит мало. 7 и 8 числа Венера будет в напряженных аспектах к Сатурну и Урану. Эти дни могут поставить перед вами необходимость, решить вопросы, связанные с темой отношений. А вообще в эти дни может, эти аспекты могут выступать в качестве лакмусовой бумажки, то есть вот какие-то моменты, которые требуют вашего внимания и внимания. Возможно, в каких-то ситуациях важно менять отношение к происходящему. Поэтому обращайте внимание на то, что будет происходить в этот период. Делайте выводы и корректировку. 10 числа будет Новолуние в знаке Рак в вашем 12-м доме. Новолуние — это всегда начало чего-то нового, интересного. Это возможность с чистого листа уделять время каким-то темам. Двенадцатый дом считается самым загадочным, и на самом деле, если вы будете искать ответы на свои вопросы у других людей, то вряд ли их найдете, но при этом это замечательное новолуние для того, чтобы начать доверять себе, начать уделять время тем темам, которые вас по-настоящему вдохновляют. Они Пытайтесь равняться на кого-то или вдохновляться кем-то. Старайтесь искать вдохновение внутри себя и делать то, что вам действительно нравится. Это касается как работы, так и отношений с людьми. И чем больше вы будете находиться в гармонии с собой, тем больший результат может приходить по данному новолунию. В целом 12 дом отвечает также за все, что находится далеко от нашего дома. Это какая-то среда, которая для нас неизвестная. Поэтому вам могут быть интересны в этот период поездки в другие страны, либо изучение чего-то принципиально нового. Тем более, что с 11 по 28 число Меркурий будет в знаке Рак в вашем 12 доме. Это также дает возможность исследовать что-то неизведанное. Это может касаться как территории стран, государства, так и это может касаться какой-то глубокой работы внутри вас. Обычно на таком транзите становится интересная психология, эзотерика, то есть человек начинает познавать себя. 12 числа Меркурий будет в трине к Юпитеру. Это как раз-таки хороший день для решения финансовых вопросов, для взаимодействия с банками, для того, чтобы решать тему инвестиций, обсуждать какие-то вопросы, которые касаются семейного бюджета. 13 числа будет точный аспект соединения Венеры и Марса, но повторюсь, Влияет это соединение как минимум на первую половину месяца, и это очень благоприятное воздействие. Считается, что соединение Венеры и Марса — это аспект страсти. Но в целом это, этот аспект влияет не только на эмоциональную сферу, на сферу любви и отношений, но также… Этот аспект может давать яркое увлечение чем-то, как сильное желание развиваться именно в этом направлении, заниматься именно этим видом деятельности. То есть это по сути как единство желаний и возможностей, когда вот мы ощущаем, что вот с этим набором качества и умений мы можем сделать вот такой проект, либо мы можем попробовать себя именно в этом направлении. Поэтому, зависимо от ваших приоритетов, старайтесь использовать этот аспект по максимуму, поскольку соединение Венеры и Марса в вашем знаке бывает крайне редко. 15 числа Солнце будет делать тринг Нептуну, и сам по себе аспект такой загадочный, глубокий и затрагивает соответствующие дома в вашей карте. Поэтому на самом деле в этот день могут происходить необычные вещи, которые будут вас каким-то образом стимулировать, затрагивать. Это все будет для того, чтобы вы развивались, и, по сути, данный аспект может усиливать вашу интуицию, ваше понимание того, что происходит вокруг. Это возможность с новой стороны посмотреть на какую-то ситуацию. Это может даже быть и философский взгляд на финансовые темы, либо на те темы. Которые длительный период времени вызывали стресс, и по такому аспекту может прийти решение через вот э, то, что вы переосмыслите эту ситуацию. 17 числа Солнце будет делать оппозицию к Плутону на вашей оси здоровья, работы, рутины. Старайтесь на этот день не планировать много задач, избегайте переутомления, стресс тоже может плохо влиять на ваш организм и самочувствие в этот период. Поэтому желательно провести это время в такой привычной для себя обстановке. Старайтесь себя оградить от тех ситуаций, которые могут вас выбить из колеи. 18 числа Лилит переходит в знак Близнецы, в ваш сектор людей, друзей, коллективов и лилит будет находиться в этом знаке примерно 9 месяцев по сути лилит это не планета это фиктивная точка и она представляет собой тайные переживания то что даже нам самим может быть порой непонятным и с лилит главное не принимать важные решения под влиянием и воздействием эмоций поэтому все, что касается ваших планов, все, что касается ваших отношений с друзьями, все, что касается отношений в коллективе, старайтесь эти вопросы принимать не сиюминутно, не под воздействием эмоций, а дайте себе время подумать, дайте себе время взвесить все за и против. И поэтому, скажем так, это тот период, когда не стоит быстро менять планы и из-за одной какой-то ситуации обрывать общение с друзьями, либо менять работу, менять рабочий коллектив. 22 числа Солнце переходит в знак Лев на месяц. Это значит, что начинаются ваши дни рождения, с чем я вас и поздравляю. И хочу вам напомнить, что начало Личного года — это очень важный этап в жизни каждого человека, по сути, в этот период нужно ставить новые цели, загадывать желания и подводить итоги. Это очень важный момент, как ступень, по которой вы поднимаетесь выше, идете дальше. К слову 22 числа Венера будет менять знак, так же как и Солнце. Только Венера переходит из вашего знака в Деву и будет находиться в Деве. 16 августа. Венера все это время будет в вашем секторе финансов. С одной стороны, она будет усиливать ваши желания, но с другой стороны, Венера, Венера в Деве достаточно склонна к экономии, поэтому, скажем, это период рационального подхода к финансам. И с одной стороны, да, вы позволяете себе то, что хотите, но с другой стороны, важно, чтобы это было по средствам. Венера в Деве может очень хорошо себя проявлять в том случае, если ваши желания стимулируют вас работать больше и зарабатывать лучше. В таком случае это будет, скажем так, идеальной проработкой этого положения. 24 числа будет полнолуние в Водолее в вашем седьмом секторе партнерства и взаимодействия с людьми». И полнолуние — это всегда кульминация, либо завершение каких-то моментов в нашей жизни. И в данном случае полнолуние в секторе отношений с людьми может дать вам то, что отношения либо перейдут на новый уровень, либо они могут завершиться. Это может быть эмоциональный разговор, тем более что в день полнолуния Меркурий будет в аспекте к Нептуну. И это в целом дает желание поговорить по душам. Поэтому по данному полнолунию могут выйти на поверхность те дела и те вопросы, которые вас очень затрагивали эмоционально, но которые вы не обсуждали. И по данному полнолунию может как раз-таки быть возможность это все высказать и обсудить. На следующий день после полнолуния будет оппозиция Меркурия и Плутона, вот это уже аспект, касающийся работы, здоровья, в том числе коммуникации. Старайтесь в день полнолуния не тратить много энергии. Скажем так, полнолуние — это всегда эмоциональное событие, но все же важно находить баланс в конце месяца для того, чтобы тема личных отношений не выбивала вас из рабочей колеи. 28 числа Юпитер выходит из знака «Рыбы» и возвращается обратно в Водолей. И по сути, Водолей он будет до конца года, до 29 декабря. все это время Юпитер будет влиять на ваш сектор отношения с людьми. И это хороший период для того, чтобы улучшить отношения с окружающими. Это замечательное время для тех людей, чья деятельность связана с оказанием услуг, с коммуникацией, с тем, чтобы презентовать свою деятельность другим. этим всем моментом способствует Юпитер в седьмом доме и он дает возможность увеличить количество клиентов и увеличить интерес к вам и вашей деятельности. 29 числа Марс переходит в деву и будет находиться в этом знаке по 15 сентября. все это время он будет проходить по вашему сектору финансов, и именно на финансы будет направлена ваша активность. И это хорошее время для того, чтобы менять работу, для того, чтобы работать и зарабатывать больше. И обычно в этом есть необходимость, так как Марс во втором доме может увеличивать траты, поэтому вы в этот период будете очень активный энергообмен иметь. То есть с одной стороны больше тратите, с другой стороны больше зарабатываете. Желания также усиливаются, желание что-то купить, куда-то вложиться. Поэтому, скажем так, финансы будут у вас в этот период, если не на первом, то точно на втором месте.